здравствуйте елена вы приобретали эту франшизу года два назад если полистать страницы фипс то мы увидим что более двух лет ни один договор не продолжался собственно из этого и вытекает вопрос почему у десятков людей не получается развить этот бизнес в дело своей жизни способный приносить доход и содержать семью что или может быть кто этому мешает на ваш взгляд ну, я начну с историей, почему я, в принципе, решилась приобретать. Потому что у меня уже давно тоже действующий свой рекламный бизнес, я более 11 лет на рынке, вполне стабильная, и я не могу сказать, что у меня нечего кормить семью. Но стал вопрос о масштабировании бизнеса. То есть, действительно, это очень привлекательное решение, оно нестандартное, и до сих пор мне очень нравится сама идея. Вот. И есть возможность масштабировать. А пока Елена рассказывает о том, как ей было интересно масштабировать свой бизнес, я поясню, что масштабирование – это расширение уже имеющегося бизнеса. Желание это возникло у меня потому, что среди положительных отзывов о франшизе очень часто попадаются, или всегда, поправьте, если пропустил, люди, до того занимавшиеся продажей недвижимости, или сантехники, или домохозяйки, есть даже один студент из Якутска, который на правах гуру советует всем приобретать эту франшизу. А как известно, приобретение франшизы не является масштабированием для обучения. Так вот, мне показался примечательным тот факт, что все люди, с которыми я общался по данному вопросу, были рекламщиками уже 5, 10 и более лет имели опыт в этом виде деятельности знакомы были с законодательные базы по этому направлению и со всеми крупными управляющими компаниями в городе и они сегодня в числе тех кто расторг договор и обратился в прокуратуру а вот у студента из якутска все получается на ура напомню подтверждение его приобретению права использования патента на сайте фипс не подтверждено Подвох чувствую только я один или это мнение большинства, что рекламщики и студенты в этом бизнесе должны были поменяться местами? Я вот э, сюжет смотрела с Чепоксарами, он то же самое говорил, о том, что вроде как бы немного усилий, при этом как бы есть, может быть стабильный доход, э, и привлекло естественно то, что уже много городов подписано, следовательно я рассчитывала на то, что это федеральная сеть. Потому что э, сама реклама на кнопке, то есть ее распространение, получается не А серьезными рекламными бюджетами обладают крупные компании. А для того, чтобы на них выйти, надо иметь федеральный бюджет, ну, федеральную носитель. Да? Примером для меня служат лифтборды, билборды, которые стоят по всей стране которые управляются крупными компаниями и туда заходит крупные, очень крупные, серьезные рекламодатели с большими, огромными бюджетами. Вот это меня привлекло и я рассчитывала, что я приобретаю партнера, который поможет э, построить, вернее, я ему помогу построить федеральную сеть. Да? То есть речь шла о, о, о таком вложении. Вот, и ежели бы оно так и развивалось, вопросов бы никаких не было. Но в процессе работы, то есть, э, почему не получилось, на мой взгляд. Вот, в процессе работы э, полноценной и активной я работала в течение года, то есть вот ровно через год, э, в июне месяце, конец мая, начало июня у нас начались проблемы, э, начались разборки там, и непонятки. Вот, то есть, вот смотрите, как действует предприниматель. Когда он э, приобретает новую идею, начинает работать, мы находимся, во-первых, в состоянии организационных таких проблем. Вот, мы в эйфории, у нас все получается. Вот. У меня тоже были проблемы с установкой конструкции э, по поводу э, по работе с управляющими компаниями. Поэтому мы шли напролом, ставили все подряд, задним числом подписывали. Елене бы это стоило от 3 до 5 тысяч. Мелочь. Возможно, но неприятно. А вот Жанни из Сыктывкара, действующей от лица ООО, подобное размещение обошлось бы уже от полумиллиона до миллиона. Это очередное умалчивание о возможной ответственности со стороны Анны Харитоновой. Умалчивание, на котором построены продажи франшизы. Но они у нас вставали, мы как бы трудности перешагивали и ставили. Вот. И первые клиенты, которые мои, у меня были. Но я все это время ждала, что у меня будут поступать предложения из главного офиса от федеральных клиентов. Либо мне помогут в переговорах с федеральными клиентами. Вот. А в результате получила, получила полное нежелание в этой области работать. То есть даже те клиенты, которых нашла я, вот, это я этим горжусь, из, из всей сети, я единственная и первая самая завела на кнопку Линк. Это уже в других городах потом брали. Вот. И МТС. У них этих э, рекламодателей не было никогда до меня. Вот. Однако этих рекламодателей у меня пытались отобрать. И на них заработать. Мне стали говорить, что типа заплатите нам 20%. Мы же вам типовой договор отправляли. Господа Харитоновы и Желенков напоминают мне троглодитов. Те имели общих жен и детей, а эти норовят иметь общий с сфранчези заработок. Полтора миллиона за несуществующее обучение, 20 процентов с каждой сделки, пятьдесят тысяч за переоформление договора, двадцать тысяч роялти, аппетитец. Вот в апреле месяце две тысячи семнадцатого года. Я госпоже Харитоновой написала целый опус предложения о том, как усовершенствовать работу для того, чтобы развивать федеральную сеть, и можно было как-то структурировать э, эту работу и объединить наши поиски рекламодателей именно федеральных, да, то есть на всю страну. Вот. А в ответ получила звонок, э, который уже в достаточно грубой форме, не стесняясь, госпожа Хритонова сказала, что вы лезете на федеральные продажи, это вообще не ваше дело, вот вы там купили у себя в Перми, сидите и не вот. А После этого началось уже давление. А в результате получила расторжение договора без предупреждения, без объяснения причин. Сейчас хочу к теме самого вопроса отклонилась. Почему не получается? Вот. Потому что сам по себе ресурс, он, конечно, классный, но дорогостоящ и работает не во всех городах мы уже свой анализ проводили с моими коллегами вот допустим в крупных городах таких как мой миллионников это непопулярный ресурс в силу в силу своей дороговизмы во-первых мы не можем организовать покрытие на весь город то есть для моего города тысяча штук это капля в море его вот во-вторых вот прикиньте, если вот у меня Ситилинг заходил по полной стоимости, двухнедельное размещение на 500 штук стоило 124 тысячи. Ну, вы наверное немного знаете рекламодателей, которые могут себе позволить такой рекламный бюджет. Я не знаю такого ни одного. Ну вот, поэтому и поэтому я и билась и с Курском сколько разговаривала, что ребят, нам нужны федералы, нам нужны. МТС, Ростелеком, там банки крупнейшие, там какие-нибудь, ИДРАДы, то есть такие сетевые. Вот. А для того, чтобы их заинтересовать, мы должны предлагать всю федеральную программу, все города вместе. Вот. И усиленно просила, говорю, не хотите сами продавать, дайте нам такую возможность, дайте контакты других франчайзи, чтобы мы могли запросить чтобы у нас были сходные адресные программы. Мы можем разделить по регионам. Допустим, договаривалась с Екатеринбургом, из Челябинска, что мы предлагаем регион Урал. Ну, вот, кто-то там еще что-то. Вот, вот, вот что я получила в ответ. Да? Ни одного контакта. Перекрывается полностью вся информация. Нет никакой информации по успешным каким-то вариантам. А они необходимы. Потому что если я знаю, что кто-то успешно размещался, и, допустим, своему потенциальному рекламодателю даю контакт, и, и ему отвечают, что там в Курске или в Москве все удачно, он туда позвонил рекламодателю, тот доволен, я заключаю у себя контракт. Логично, логично. Вот. Но вот еще раз мне сказали, что не лезь, не твое дело. Так вот, на мои предложения в апреле поступил звонок Харитоновой, когда она честно сказала, что отдела продаж на распространение рекламы на кнопки, у них нет. нет. То есть вот и тут начинается, вот в моей голове начинается понимание, что когда они э, открывали бизнес, они очень серьезно отнеслись к, матер, к маркетингу и к организации продаж самой франшизы. Вот туда кинуты силы, деньги, там установлены ЦРМ, там потрачены деньги на рекламу, там, значит, писать, сделаны все. А вот на продажу самой рекламы на кнопки не выделено ничего, и людей там тоже нет. Там была в то время одна Анна Роздубудька, которая мне говорила, у вас в Перми дорого. Я говорю, позвольте, а кто мне эту цифру написал? Это в вашем бизнес-плане написано, что кнопку надо продавать за 500 рублей. Да? Продавать ее за те деньги, за которые сейчас продают те немногие города, которые продолжают работать, вот, это не бизнес когда человек размещает за 200 рублей и у него в кармане после всех расходов остается чистой прибыли 10 тысяч это не бизнес я об этом говорила Харитонова, что я за такие деньги работать не буду это не бизнес вот. ну соответственно вот она все и разваливается нет, Билайн по-моему размещался целый год вот. по там тоже Но что интересно то есть рекламодатели, допустим, даже если зашли на длительный срок, они потом все равно расторгают договор и больше на кнопку не возвращаются. Вот. Но 31 июля она позвонила мне на сотовый телефон. И вот вы знаете, я просто в шоке от этой наглости. Человек открытым текстом говорит, ну типа чего ломаешься, ты все равно этот бизнес вести не сможешь, мы тебе не дадим. Поэтому сними конструкцию, нам надо продать город другому человеку. Вот. Это цитата. Ну вот и в принципе, из чего делаем вывод, что наше предположение о том, что заработок идет не на рекламном носителе, а просто на продаже франшизы. Вот. А это признаки финансовой пирамиды. По крайней мере, следователи, которые ведет дело в Пермском крае, вот, эти признаки видят. Я, конечно, не уверена, что в Курской области области подтвердится это все. Вот, э, мало того, мы располагаем информацией э, В свободном доступе на почту приходило предложение о продаже таких конструкций. Э, По-моему, Калуга. Я сейчас могу наврать, но это какой-то город. Вот, э, в силу того, что конструкция предлагалась в Творе, она абсолютно идентична нашей, я ему позвонила и сказала, что вы нарушаете патент здесь я узнал очень много интересного он сказал ну грубо это госпожу Харитонову он сказал что он ничего не нарушает это раз что конструкцию он производится 2011 года вот, и что это Харитонова к нему приезжала для того чтобы как бы, посмотреть да попросила сделать то же самое и единственное чем отличалось то что она предложила это сделать в поликарбонате отверстие что он и сделал вот. Сделал ей пробную партию, она, видимо, запустила у себя в городе, потом зарегистрировала патент, потом предложила ему производить конструкции на всю страну, при условии, что только для них, что от всех остальных заказчиков он должен отказаться, от всех остальных заказчиков. Он ее, ну, грубо говоря, послал, сказал, я провожу, произвожу много всяких конструкций, в том числе и эту, и не собираюсь ни под какие ваши эти подстраиваться, как производил, так и буду производить. Ну, вот, когда я ему сказала, что все-таки нарушение патента имеет место быть, вот, он сказал, она не рискнет на меня подать в суд. И, собственно, что и произошло, никто на него в суд не был. Люди не собирались э, налаживать это производство, они не собирались продвигать сам продукт. Они просто вот, э, намеревались зарабатывать на продаже идеи. Идея хороша то, что удалось столько городов продать, и люди заинтересованы, подтверждает, что действительно идея хорошая. Здесь у меня несколько иная точка зрения, и здесь я склонен считать, что не идея продавала сама себя, а продавал тот пиар, который удалось создать в интернете, вот эти вот разные много положительных отзывов, всякие комментарии, все, все вот это вот прочее, куда ты заходишь, погружаешься и понимаешь, что ух ты, ух ты, ух ты, вот они, десятки городов, все работают, зарабатывают по 2 миллиона, ну давай и я. Вот еще один интересный сюжет. У нас когда начались э, судебное разбирательство, я искала юриста в Узке для того, чтобы представитель мог прийти прямо в заседание, да, в агбитраж, чтобы самой не ездить. Вот. И отозвался только один юрист, ну он какой-то так, судя по суммам, какие он требует, он достаточно круто. Э, отозвался, перезвонил, я когда ему стала рассказывать, э, кто собственно со мной пытается судиться, и такая говорю, вы наверное знаете, у вас в городе, по всему городу ведь, стоят конструкции, реклама на кнопке визуалевта, там Харитона, младшие на общественной палаты. Он говорит, ничего не знаю, о ком это вы. Потом говорит, ну года четыре назад я, говорит, видел такие конструкции. То есть я так понимаю, что вообще не факт, что сейчас в городе Курске они вообще как-то используются. Здесь Елена и некоторые другие франчайзи просили задать меня вопрос. Если на канале присутствуют люди из Курска, то не могли бы вы посмотреть, есть ли там что-то подобное в подъездах на кнопках вызова лифта или даже там, Ничего, нету, и это полная фикция. Да, да, да, вот я и хотел напомнить второй вопрос, откуда они вот эти вот все успешные франчайзи берутся. Значит, их сейчас предостаточно, вот этих вот роликов с, с успешными франчайзи, но наряду с ними появились и другие отзывы. Откуда берутся другие отзывы, я хорошо представляю, потому что я звоню этим людям, и попадаю на вас, на Жанну, на Александровича Бокса, на... И Сергей из Балашихи и так далее, на кучу людей, вот, о, которых, о которых я упоминаю, я сам с ними лично разговаривал. А вот те э, отзывы, с которыми я не разговаривал, успешные. Откуда они берутся? Да, нет, я не, не то что работала, а я просто знаю, как строится эта система. Потому что э, я с первого месяца была успешным франчайзи. Вот. Но, теоретически я бы могла и сейчас быть достаточно успешным без куска, да, самостоятельно. Значит, как строится эта система? То есть вот вы заходите в проект, вы прилагаете усилия, вы, я еще раз говорю, вы в эйфории находитесь, вы в ожидании результатов, и в этот момент вам предлагают записать ролик о том, что у вас получается, что, может быть даже что-то и не получается. Конечно, все это в таком положительном ключе. И разработана целая система, так называемого споринга. Нам присылали прямо на почту э, презентации, я их, кстати, сохранила, хотя они удалили сейчас все эти ящики, все это нет. Вот, в которой целая система, как вам будут платить за то, что вы будете другим рассказывать о том, как у вас все хорошо. Да, то есть, допустим, за, за вебинар, который вы проводите с другими участниками э, структуры, там от пяти до десяти тысяч можно получить. За рекомендацию, если вы находите клиента, который готов приобрести франшизу на другой город, десять тысяч. За какие-то телефонные консультации у меня их было очень много. То есть вот продажники, которые продают франшизу, они давали мой телефон всем подряд. Мне бывало звонили в день по пять, по семь раз. И за, вот этот, за каждый вот этот звонок мне платили по-моему, по 2000 по по сначала, вот. потом где-то э, около месяцев 8, наверное, прошло, э, сумму снизили, сказали, э, и тысячи хватит. Да? И, в принципе, э, я, наверное, э, так же, как и Жанна, ну, вот две такие но ну, я, наверное, самый уникальный экземпляр, потому что я свято верила, что когда я приглашаю новых людей в структуру, я расширяю федеральную сеть, то есть я делаю добро, да? Вот. Конечно, я вроде бы это делала не за деньги, но практически весь первый год, то есть вот по июнь 2017 года, я ни разу не платила роялти. То есть все мои роялти закрывались с программой сборинга. Вот вы теперь понимаете, как это делается? Вот сейчас новые заходят, они э, думают, что они в хорошей команде. Им говорят: ты сейчас будешь рассказывать, как у тебя все хорошо, а мы с тебя за это не будем роялти брать, значит еще и доплатим, если что. Вот если ты хорошо рассказываешь. Поэтому вот мы сейчас то, что в Гипсе смотрим списки, да, кого сейчас называют успешными, те, которые зарегистрированы вот уже в 18 году, либо в конце 17-го, да, они еще в числе успешных и они готовы давать интервью. Они готовы записывать вебинары, потому что, первое, они верят в то, что они помогают развивать бизнес, а второе, они за это получают деньги. А нам же отрезали вообще всякую возможность общаться. Вот это я и называю проблемой. Когда сам твой старший брат начинает ставить тебе проблемы, тогда они будут непреодолимые. Или как в моем случае лифтовые компании. Я не знаю, как вам удалось решить с этим вопрос, но я, честно говоря, уверен, что если бы вы какое-то время еще продолжали работать, все равно бы у вас вот этот вопрос с лифтовыми компаниями выпался бы когда-нибудь. То в Ульяновске это случилось там через какое-то время, когда он уже повесила. У меня после первых 10 конструкций просто лифтовая компания сказала, ты работать не будешь, мы тебе не дадим. Нет, у нас с лифтовыми компаниями тоже не айс, я с ними не договаривалась на самом деле. Вот, мы лицо зреем э, просто вандализм, то есть если приходит лифт-сервис обслуживать кнопку, вместо того, чтобы мне позвонить, они все это ломают, вырывают, корежат, даже умудряются железо погнуть. Вот, у нас очень высокий вандализм, это одна из проблем тоже. Э, половина конструкции уже завандалина. То есть, конечно, это э, думать, что это простой бизнес, что он легкий, Точно нет. Вот. Мало того, я в конце концов за двухлетний опыт работы пришла к выводу, что сама по себе конструкция очень не неказиста, некрасива, она не украшает. Вот. То есть она хорошо идет на дома, Видели. в стиле, там где уже, знаешь, все, все страшно пристрашно, она там выглядит как украшение. А мои рекламодатели больше жаждут размещаться в новых домах, а в новые дома нас не пускают, потому что в новых домах хороший ремонт, у некоторых даже чуть не натуральным камнем панели зашиты. И туда вот ставить вот это уродство, я даже сама понимаю, что это не украшение, то есть э, конструкция должна быть другая, она может быть, но не такая, а вот. Поэтому, ну там очень много спорных вопросов возникает, но я как человек упертый в бизнесе, я бы, наверное, если бы мы были все вместе с вами, да? И Главным офисом. Мы бы эти проблемы решили, у нас были идеи даже и возможности, пытались мы наладить производство свое и все, то есть там очень много было чего, чего бы могло принести результат. Вот. Но а так как тебе не только не помогают, а умышленно мешают. Вот. Я еще сюжет, не знаю, мои коллеги, которые сейчас ушли в молчанку, которые перепродали бизнес, либо просто из него вышли, перестали заниматься. Сейчас не хотят, наверное, про это рассказывать. Мы создавали группы сами, объединялись и там, в этих мессенджерах, в сетях. Вот. В результате мы получили, э, значит, э, как это сказать, нам запустили крысу, э, человека, которого подкупили, который как бы сдался всем нашу переписку, и из нас начали делать преступников. Мне писали угрозы, что я там, значит, э, всякое их обзываю, все такое. Я пыталась притону объяснять, я говорю, в каком смысле. Я пытаюсь решить проблему, которую вы создали. И пытаюсь ее решить вместе с этими коллегами в других городах. И то, что вы не занимаетесь продажами, абсолютно не помогаете, не общаетесь с федералами, это факт, я об этом говорила. Это не преступление. Вот, из нас сделали преступников. И вот я говорю, у меня есть документы, я не шучу, это все написано. В претензии, которые мне написали, прям так и написано, что я создавала какие-то группы, сети, интересный сюжет. Я их не создавала. Я просто в них состояла. Вот. Они нам вот это вот все, Они вскрывали электронные ящики. Они взламывали нам группу ВКонтакте. Они, в общем, как бы... Ну, вы понимаете, что это... Нельзя назвать такое поведение партнерским. Мы же все мелкие предприниматели. Мы все делаем сами. И пока я от них отбиваюсь по судам, бегаю, вот, я не успеваю свою обычную работу делать, которая на самом деле мою семью горит. Есть, ставят под угрозу практически банкротство. Они подводят вот таких вот, они же продают э, достаточно мелким предпринимателям, которые э, и, и очень активно, по крайней мере в мое время, когда я покупала, очень активно при разговоре подчеркиваю, что не надо быть даже рекламщиком, вы можете там вести любой другой бизнес и попутно вот установить конструкцию все. От франчайзи ничего не потребуется. Все, что нужно сделать, за вас сделает главная компания. Вам нужно купить франшизу за 300-400 тысяч рублей, и вы автоматически будете зарабатывать 30-40 тысяч рублей, не прилагая никаких усилий. Всю работу за вас сделаем мы. Тут Аня занизила свои же обещания двухлетней давности в 10 раз. Что это? Резкое падение прибыли от рекламы на кнопки? Или внезапно проснувшаяся совесть продавца франшизы? Скоро мы об этом разберемся. Это, как правило, мелкие предприниматели, которые работают самостоятельно, без персонала. И представьте, когда на такого предпринимателя обрушивается, просто обрушивается. Вот, жалобы в Уфас, на рейфру на меня написали, в Мосбурсу на меня написали по, по лейдингу. Значит, в арбитраж в один, в арбитраж во второй, и все это вот сваливается. То есть человек не в состоянии с этим бороться, потому что, во-первых, нужны юристы, деньги, время. Вот. И как бы я думаю, что многие не выдерживают просто. просто. не выдерживают. Вот пример Никита из Челябинска, да. Он просто отступился, не стал, не снимать, не бороться, ничего. У Никиты в городе, в Челябинске появился конкурент в частности управляющая компания, которая с точностью один в один скопировала эти конструкции, произвела их и установила, а так как компания крупная, установила практически во всех домах города. И Никита не смог вести бизнес, потому что ему не давали эту возможность. По договору, который есть с Курском, они обязались от всех третьих лиц, которые будут мешать вам вести бизнес, мы вас защитим своим патентам. Мы, значит, самостоятельно проведем суды, выиграем, и вы будете один на город. Это вот их обещание. Никита стал туда писать, жаловаться, объясняться. В результате никаких телодвижений Они даже не пытались суд подавать на эту компанию. Но, но зато подали на Никиту. Поэтому наша задача сейчас доказать, что это не образовательный договор, а что это поушальный взнос. А по закону поушальный взнос в течение года Причизи может вернуть. Если бы у них был, был в договоре проговорен паушальный взнос, мы бы с вами сейчас тут не мучились, мы бы по закону с них взыскали, потому что они обязаны паушальный взнос возвращать. А вот эта подмена а, а, понятий да, и запутывание клиентов, это собственно вот и есть то, что мы, ну, то, что мы сейчас пытаемся доказать, что это был умысел. Да? То есть это специально было сделано для того, чтобы не воз... То есть изначально они понимали что они не будут возвращать повышальный взнос. Заменили повышальный взнос образовательного договора, вынуждают нас подписывать акт выполненных, договор, выполненных работ по образовательному договору, да? то есть у меня как история была. Пока ты не подпишешь акт выполненных работ за вот эти полтора миллиона по образовательным договору, мы тебе доступ к серверу не дадим, улыбаться надо и надеяться надо, и я очень много вижу вокруг э, хороших людей, настоящих людей интересных, э, перспективных, мыслящих, обучающихся. Вот. Спасибо Харитоновой, счастье ей и здоровья. Слава Богу, улыбаемся. Вот. А сейчас, закончим с вами разговор, и я буду апелляционную жалобу изучать, которую написал мой юрист. Пусть у вас будут хорошие выходные. И до следующих встреч. До свидания.